Всем привет, ребята! На данный момент мы находимся на карте Нюкема Ивлева. Да, 1.12.2. Я скачал мотосога на Жигули. Решил, так сказать, маленький обзор запилить. первое у нас это ржавая Жига. Так, я, наверное, не буду практически делать как в оригинале. Но ладно. Здесь, как вы видите, все открывается. Респект особо что решил замутить такой клевый баг. Так, ну все, вроде как сделали, осталось только кресло. Смотрите. Здесь надо передачи, в общем-то, еще переключать. На кнопочку R. А понижать, по-моему, на F. Вот как-то так и здесь есть маленький такой смешной баг. Тормоз крутится. Так, ладно, на этой мы покатались. Теперь можем э, сделать, в принципе, полицейскую жигу дрифт. Ребята, давайте полицейскую жигу дрифт сделаем. Так, кто мечтал потрифтить на дрифтовой жиге, э, особенно полицейской? Так, э, мотор, мотор, поставим сюда такой. А, а пак, э, в... кто хочет скачать пак, он будет в описании. Я ни от кого ничего не скрываю, в принципе. Надо, наверное, потише сделать, да? А то громко слишком. Да, блин, реально дрифт. Дрифт на Жигулях, нюки ему полицейских. Также здесь можно развить балдежную скорость. Кому, кстати, не нравится эта менюшка, можно ее убрать на кнопочку P, в принципе. Вон тут все вот это есть. Ну, мне она пока что не мешает, потому что я могу F1 нажать. Так. В принципе, вот такая дрифтовая жига. Давайте мы соберем следующую какую-нибудь Жигули. Ага, давайте соберем Жига Тигру. Тоже какую-нибудь необычную такую. Так, а, она уже собрана. Нет, тогда мы ее делать не будем. Или может, в принципе, давайте посмотрим. Ну, здесь самый крутой мотор. Дверь такая вот. Надо закрыть ее. Ага, садимся. Так, надо завести кнопочку. U, то есть G, английская. И что-то она не заводится. Скорее всего, нету бензина. Ну ладно, я сам недавно просто скачал этот мод. Я еще развиваюсь в данной сфере, так сказать. Так, давайте посмотрим такую... Такую какашку, такую вот какашечку нашу. Вот. Так, вот такие колеса поставил мне. Мне кажется, стильно выглядит. Так. Закрыть надо. эти потом тоже посмотрим а, давайте попробуем может быть можно сюда спойлер нет друзья так мотор мотор мотор вот он v 6 а у нас еще кресло ну ладно сейчас <coughs> вот интересно еще один баг спидометр кстати здесь к сожалению не работает ну ладно заводиться спортивная жига ну ладно ничего страшного в принципе переживем как говорится давайте посмотрим последнюю игру. жигу Вот сделаем какой нибудь спорт корч такой вот у нас. давайте ржавую турбированную жигу заспавним так вот она колесо допустим давайте стандартное гоночное колесо поставим вот так так ага. потом поставим давайте обычные сидухи сюда Сразу три тогда, полный комплект говна. Так, закройте, закройте. Ага, все. Это тоже надо закрыть. Так, и давайте какой-нибудь тур турбомотор поставим, последний самый. Нормас, так заносит, слушайте. Хрена себе, все за дым валит просто. Ну, слушайте, вот еще один баг. Поворотник включается, короче, когда я поворачиваю, а здесь нету фар просто. Ну, в принципе, у нас как-то так и происходит. Ладно, ребята, всем спасибо, кто посмотрел э, мой обзор на Жигули Нюкима. Надеюсь, вам понравилось. Кому не лень, поставьте, пожалуйста, лайк. Э, скоро выйдет у меня новый сериал на 1.12.2. Поставьте лайк, подписывайтесь на канал и поделитесь с друзьями, чтобы продвинуть мой канал. Всем удачи, всем пока.